Ребята, если у вас автозапуск на машине, глупо оставлять ее на скорости. Это просто что-то с чем-то. Повисло на полусфере.